и всем привет с вами я Сказикит. А сегодня я вам покажу такой текстурпак. называется он марио текстур это что такое вот это, это, это криперы офигеть вау вот это я не знал такие как всегда марихландские грибочки. Ну, это марио любит не спорю это у меня вот это коровка кучу грибочков таких марихуанских хорошо я вас мне тоже нравится кстати смотрите как здесь выглядят обычные стивы да уйди вот так выглядит труда это лазурит ну в общем здесь видно в общем больше ничего этот текстур пака не дает только не, сейчас. Еще... А, еще вот, видите. Разделы тут совсем другие поменялись. А это губка. Ничего себе как губки выглядят. Это что? Она, насколько я помню, она должна высасывать, да? Но эта губка ничего не делает. Да... ну вы что? Вы не вообще совесть имеете? а она губка не работает, по ходу дела. Замшелый булыжник. Ух, ступеньки из Булызинга. Вау. Интересно, конечно. Ну, да увидите. Ну, вот вообще, увидели, да? Вообще фильм. Так, они мне чуть-чуть поднадоели. Все, это чтобы не мешались Да, неплохо это потрескавшиеся кирпичи замшилые каменные кирпичи ну вот это марио это марио реально можно построить лесовую карту построить марио так на этом вот пока что это все свитки как всегда обкуренные. ну это вообще это грибы даже ну, кактусы не понял вообще отличный мне кажется это кстати тоже неплохой такой мне кажется мод модный блок Ламп, лампа М -м -м. красная пыль и чуть ну, а как она будет на земле лежать это что как тут да а как тут да. так Фу. ну да проиграли это было лампы лампы да. А вот, вот это париэллистичнее как-то выглядит. Да, я, вот это я не спорю Это как-то реалистичнее выглядит на самом деле. Так, что еще до Да, яблочки у нас всегда, а у меня соседи текстуры. Каменная кирка? Афигеть часов что еще кинжалики такие офигеть это по возрастанию да по возрастанию хм. что еще добавляет этот интересно это вообще не как не отличается ну в принципе вот и все с вами был я скайзики подписывайтесь на канал ставьте лайки и всем удачи всем пока